Ну чё, всем здорово. Сейчас бы хотел, бы, во-первых, установить сборку, во-вторых, собственно, продемонстрировать её, во-третьих, сказать, зачем я вообще сборку сделал. Затем, чтобы люди, так сказать, не скамили других людей на сборке, потому что некоторые дети до сих пор покупают сборки, которые в открытом доступе и не могут себе собрать сборку. Вот я и решил, собственно, помочь этим детям, и, так сказать, собрать сборку, чтобы они её использовали, и было у них все хорошо, и никто их не скамил, потому что мне это надоело. Вот. Ну, собственно, что? Сборка в Телеграме, переходим в Телеграм, качаем ее. Дальше открываем, собственно, ваш локальный сервер. Как установить локальный сервер, есть также видос на канале. Переходим, собственно, в сборку, кидаем сразу же стартбат сюда. Ну а дальше просто все кидаем в папочку главную. Вот так вот. Если у вас сборка старая или какой-нибудь какой файл, точнее, там не загружен или еще что-то, то просто перезалейте ее и все. Заменить. Все, готово, ну и сейчас запускаем стартбат и просто заходим на сервак Находим сервер в локальной сети и подключаемся на него У некоторых людей, собственно, возникает вопрос, как э, поиграть с друзьями Качайте admin и играйте, создавайте там сети, спокойно играйте, вот, как-то так Так, начнем, пожалуй, демонстрацию с интерфейса Собственно, F4 выглядит вот так в принципе, ничего здесь лишнего нету. Есть магазин, есть выбор профессии, есть команда, есть продолжить. Все. Также есть Escape меню, где вы можете, собственно, сделать свой сайт, добавить сюда донат. Есть тут настройки, есть выход, есть также продолжить. Есть Tab меню. В Tab меню, если что, здесь привилегии некоторые добавлены. Собственно, через Tab вы можете полностью редактировать админку. Полностью редактировать привилегии Полностью редактировать весь сервер Лимиты и так далее Вот, отключать декали, клинапать карту Ну, короче, все вы можете делать Такие вот пироги Собственно, есть C-меню В C-меню здесь есть группировки Но я Чуть попозже покажу жалобы Тоже чуть попозже сайт Можно тоже сделать донат какой-нибудь Выкинуть оружие, выкинуть деньги Короче, все есть, вот Насчет худа вы... Худ, в принципе, выглядит как-то так Есть также чатик если вы разговариваете микрофон, у вас появляется сбоку иконочка микрофона, вот. Если, собственно, вы подходите к двери, покупаете ее, у вас здесь замочек снизу. Плюс еще появляется открыть-закрыть, то есть взаимодействие с дверью, вот. Также есть японский селектор Японский селектор выглядит как-то так, в принципе, неплохо, не режет глаза, цвет, так сказать, хороший, подходит подход, Вот. Ну, в принципе, все. Есть еще, собственно, сейчас ладно, не все Давайте еще сейчас я арестую себя Просто это не так важно Давайте арестуем Вот здесь еще пишется арестован за Ну и, собственно, локдован, так сказать, комендантский час тоже показывается в худе Лицензия тоже показывается, все показывается Короче, худ полностью, так сказать, доработан Как-то так Такие вот пироги Плюс еще у него есть еще популяр. Ну, это, короче, вот это сверху нотификации, знаете, когда там кому-нибудь ордеров дают или еще что-то. Также еще сбоку всякие вещи, которые вы получаете во время того, как подбирать какой-то предмет. Вот. Ну, в принципе, все. По интерфейсу, как-то так. Еще забыл сказать, насчет интерфейса, собственно, есть имя над игроком и профессия игрока. Плюс еще иконочка показывается. Вот. Плюс, если он напишет в чат что-то или скажет в микрофон, тоже иконочка поменяется. Плюс еще есть хит-маркер. Вот, как-то так, весь, вот теперь точно весь интерфейс показал Так, давайте перейдем к репорт-системе, собственно, написать жалобу, пишите вы здесь жалобу, любую Дальше админ пишет RA в чатик, и у него появляются вот такие вот жалобы То есть, если он хочет принять жалобу, он нажимает разобрать ее, дальше телепортируется, либо телепортирует к себе игрока И после того момента, как он ее выполнит, он просто нажимает выполнить, все, готово ну, а выполнять жалобы, собственно, можно вот здесь вот, в админ-зоне. Как-то так. В принципе, самые легкие жалобы, самые, так сказать, хорошие. Вот. Нету контента у них, они без контента и спокойно, так сказать, функционируют. Еще, если что, админ профы тоже здесь нету. Я считаю, что она здесь не нужна, потому что есть просто нон-рп-зона Но по логике вещей, если вы залетите сюда в рп-профе, вы уже находитесь в нон-рп-зоне и считаете вы уже как нон-рп-объект Поэтому да, все нормально, не нужны никакие админ-профы Вот, так, теперь я покажу, собственно, группировки Группировки со что это типа организации, но здесь ничего не надо покупать Здесь вы просто создаете свою группировку и, собственно, играете с друзьяшками Как-то так также у каждой группировки есть свое кольцо, которое можно, собственно, цвет поменять. То есть Берете вот здесь вот, открываете настройки, меняете цвет, устанавливаете и цвет меняется. Можно сделать «Огонь по своим», можно выключить «Огонь по своим», можно сделать лимит на группировку, сколько можно зайти в вашу группировку, можно поменять название, можно сделать группировку закрытой-открытой, если вы сделаете группировку закрытой, то вот здесь вот будет запросы на вступление. Также можно дать права создателя, выгнать каких-то участников. Можно посмотреть информацию о группировке. Ну и в принципе все. Либо расформировать полностью группировку. Как-то так. Давайте расформируем. Все. Вот в чатике написал. Ваша группировка расформирована. Как-то так. Да. В принципе, вот они вот такие вот группировки. В сборке есть система инвентаря. Нажимаете на «И». Здесь можно, собственно, хранить разные предметы. Берете, собственно, еду, выкидываете, кушаете. Берете оружие, используете и, так сказать, убиваете кого-то. Правда, не рдмите. Вот. Ну, как-то так. Подбирайте, из-за что, предметы, вот здесь подписано, Alter. Нажимаете, и все, у вас он, собственно, в инвентаре. Ну да, вот так вот. Также в сборке есть система логов, то есть вам будет удобно, собственно, работать на разборках, они полностью переведены, полностью функционируют, можно копировать всякие вещи и как бы пользоваться этим, вот. Поэтому это хорошие логи, я считаю, здесь, в принципе, ничего лишнего нету, все нормально работает и, так сказать, понятно переведено. Как-то так. Вот. Еще есть система ограбления банка. Собственно, когда на сервере будет три полицейских, то вы сможете ограбить банк. Вот. Как-то так. Собственно, максимальное количество денег в банке 100 тысяч. То есть вы можете ограбление сделать на 100 тысяч. Ну, да. Так, хотел бы сейчас поговорить насчет инструментов. Собственно, из инструментов на сервере вот такой вот списочек. Значит, здесь нестандартные кейпады стоят. То есть если вы заспауните проб, да то он вот так вот будет выглядеть. Есть также кейпад хакера и так далее у контрабандиста, но это чуть попозже покажу. Собственно, кейпады делятся на кодовые и на сетчатку. То есть вы можете вот так вот сделать, сетчатка есть. Плюс еще есть прокачка в f2. Можете их прокачать. Вот. Также есть проталкивание пропов, Precision, Fiction, если что. Также есть, собственно, копирование пропов. Всеми любимый. да если что, сервак вам не положит, все нормально. Ну, дальше пермопроп, собственно, сохранять предметы. Левая кнопка мыши сохраняет предмет, правая кнопка мыши удаляет его с базы. Как-то так. Дальше здесь есть разрешенные пропы. Тоже white лист под них. Плюс текстик есть. Можно текстик поставить, какой вам хочется. Вот. Ну, и, в принципе, все. Из инструментов и куменю, в принципе, все. Как-то так, да. Также есть на сервере, собственно, защита из-за которой вас, собственно, пропами не положат, пишите APG. И здесь, в принципе, полная защита. То есть, если стакуется максимальное количество энтити то у вас, собственно, происходит модуль защиты. Ну, здесь полная защита, так сказать, от э, всего, так сказать, Проппинг, спаминга, вот это вот, вот это вот, короче, ну, вы поняли. Да. Здесь алвис-фриз есть как раз. Если спавнится проп, то его сразу же фризит. Ну, в принципе, защита есть, никто вас не, так сказать, не залагает с помощью пропов Ну, а с помощью сурс-движка это уже вопрос к рубату Найдут ли эксплоиты, это уже вопрос реально к рубату, создателю Грисмода Дэм Собственно, перейдем к паку оружия Пак оружия здесь, в принципе, самый стандартный Использует CSS контент То есть, контент, который закачивается на сервак, не будет Он использует просто стандартный CSS контент Как-то так в принципе, неплохой пак, в нем все есть, он стабильный, плюс еще патроны соединены. То есть вам не придется покупать по миллиарду патронов всяких разных. Вот тут вот если у вас по 5, там по 6 патронов на некоторых серваках. А здесь просто две коробки, вы покупаете одну коробку, и эти патроны распределяются на все пушки. Как-то так, да. Ну а так, пак оружия, в принципе, стабильный, хороший, неплохой, как по мне. Потому что лишнего контента он не добавляет на сервер. Вот. Так, ну что ж, давайте пройдемся по мирным профессиям. Значит, из мирных профессий у нас вот такой вот списочек. Если что, манников на сервере нету, поэтому заработок идет, в принципе, от вас. Собственно, берем оружейника. Ну, сами знаете, что оружейник делает, продает оружие. Значит, оружие здесь одиночное, без, так сказать, ящиков. Поэтому продавать вам будет удобнее, мне кажется. Хотя, не знаю, я просто сделал без ящиков, потому что я считаю, что так намного лучше будет. Поэтому как-то так, да. Значит, оружейник, понятно, продает оружие, охранник, если что, только для випов. Почему для випов? Потому что я считаю, что за него никто не будет играть, он бесполезен. А так сейчас у него есть мини-бафы, то есть у него есть дробовичок, есть у него, значит, ножик. И от него хоть какая-то польза будет в защите, так сказать. Вот. Дальше у нас идет повар. Повар, понятно, что делает: продает еду. Делайте свои, так сказать, магазинчики, продавайте еду людям и кормите весь город. Вот, так, идем дальше. Дальше у нас есть, собственно, дровосек. Дровосек, значит, ну, понятное дело, что делает, идет, собственно, в, так сказать, называемую пустыню. Ну, здесь у меня не пустыня уже, здесь у меня лес. Вот, идет, собственно, в лес и начинает рубить дерево. Рубит дерево и зарабатывает свое баблишко, 15 баксов, собственно, за одно дерево. Как-то так. Так. Бомж есть, бомж, понятно, попрошаничает деньги, как бы просите деньги, получаете их. вот. Доктор, собственно, у него есть своя больница, идете вот сюда, вот здесь больница, и как бы продаете здесь медикаменты. Большую аптечку, маленькую аптечку, за денежки продаете, лечите людей за денежки, и как-то так. Можете, собственно, закрывать, открывать больницу свою как бы палаты всякие тут разные вот закрываете открываете собственно как-то так да так есть шахтер шахтер в принципе то же самое что и дровосек только немножечко получше потому что у него здесь собственно падает 4 руды и все вместе это дает 20 вот но при этом лимит на шахтеров немножко меньше то есть дровосеков можно 6 пикнуть а шахтеров можно всего 4 пикнуть, вот, поэтому собственно как-то так, ну в принципе все, насчет мирных профессий все, насчет собственно профессий правительства, значит у нас здесь паранговая система, офицер, потом идет сержант, потом открывается вам лейтенант, потом капитан и все, спецслужба если что это для випов, как-то так, можно собственно в снаряжение брать патроны, можно брать броню, можно брать здоровье. Вот, также можно, собственно, по динамику переговариваться, микрофон включать и так далее Плюс еще вам от банка за защиту дается деньги Да, как-то так Ну и если вы играете за мэра, вы можете там, собственно, сделать лотерейку какую-нибудь, сделать еще что-нибудь Короче, в принципе, геймплей хороший также еще регулировать законы можете. Вот. Ну и, в принципе, бродкастить свои, так сказать, вещи, которые вы хотите, так сказать, указывать в городе. Да, диктатором, короче, быть. Как-то так. Так, ну что ж, давайте перейдем к криминальным профессиям. Значит, у нас есть громила. Если что, громила это для випов. У громила есть, собственно, дробовичок и два пистолета. Вот. Вы можете его, собственно, к себе в банду нанимать и так сказать, с ним сотрудничать. Дальше у нас есть оригинальный наемный убийца, которому тоже можно собственно заказы делать. Давайте сейчас я заспавню бота, дам ему наемного убийцу, и он сможет принимать у меня заказ. То есть вы подходите, значит, нажимаете на Е e, на него, сейчас он заспавнится, нажимаете на него на Е, e, и вы сможете сделать заказ. Нажмите на e, Е, чтобы заказать. Вот, ну как бы самая стандартная система заказов. Дальше у нас есть, собственно, контрабандист, который продает всякие вещи, ништячки. Вот. То есть у него, собственно, есть отмычки, у него есть взломщик кейпадов, у него есть стимулятор, если что, это броня. Дальше у него есть станция здоровья, станция брони и мп Гранайт. мп Гранайт, если что, это такая тема, которая, собственно, открывает кейпады. То есть вы кидаете рядом эту гранату, и она откроет кейпад. Вот. Как-то так. Так, дальше у нас, собственно, у мафии полностью есть, значит, производство кокаина. Тут, значит, вместо маников у них полное производство кокаина. То есть вы покупаете все вещи, да? Покупаете, покупаете, покупаете. Купили вы все вещи. Вот. И начинаете производство. То есть здесь пишется, что нужно добавить, собственно, в какой-то определенный предмет. И... Это нужно добавить. Дальше, после того момента, как вы это все сделали, сюда подходите, бросаете кокаин, нажимаете на Е e на кокаин и продаете его. Как-то так. Ну, в принципе, по криминальным профессиям, все. Вот. Ну что, на этом все. В принципе, можете переходить в Telegram, скачивать сборку. Телеграм закрепленных на комментариях. Используйте ее. В принципе, не запрещаю, где угодно. Вот. Ну, а так, если хотите обновление в сборку, пишите в комментарии, какие можно сделать обновления, вот, и я надеюсь, что-то, так сказать, прикольное вы мне напишите. Ну, а если не напишите, в принципе, обнов, наверное, не будет, будет только фиксы, если будет выходить обновление Garry's и я буду, так сказать, обновлять синбокс режим в сборке, ну и остальные фиксы делать, которые ломаются. Потому что после каждого обновления в Гаррисмоде какой-то трэшак происходит. Вот. Ну да. В принципе, все. Давайте. К чау.